Доброго времени суток всем. Ловил на три палки. Крючки использовал огромные два. Также не забываем про капкет. Не забудьте прожать, лайк, и подписку, вам не сложно, мне, орга Как-то так. Вот маршрут. Не хвастая, не чешует, друзья.